смогут достичь 100 миллиардов долларов. Этот механизм создает посылки для эффективной защиты наших стран от кризисов на финансовых рынках. Банк и валютный пул с суммарными ресурсами в 200 миллиардов долларов закладывают основы для координации макроэкономической политики между нашими странами. Убежден, более тесное взаимодействие государств БРИКС в сфере экономики и финансов позволит осуществлять действительно масштабные совместные программы в целях надежного развития наших стран. Отмечу, что в последний период активно заработал Деловой Совет БРИКС, а мы выступали в свое время инициаторами создания этой структуры. По его линии уже готовится ряд перспективных проектов многостороннего характера, в том числе по совершенствованию инвестиционного климата. Эффективно функционирует банковский форум БРИКС. Важным направлением сотрудничества в экономической сфере является биржевой альянс. Он обеспечивает кросс-листинг акций более 7 тысяч компаний из стран БРИКС с общей капитализацией около 8 триллионов долларов. БРИКС